Привет! С вами канал Аренда Недвижимости Москве. Меня зовут Мария, и в этом ролике я расскажу, как правильно снять модуль ванная комната для вашей видеообъявления. Итак, ванная комната 6 квадратных метров, квадратная стандартная, отделана плиткой от пола до потолка. На полу тоже плитка. Потолок белый, чистый. Все есть. Ванна металлическая, 170 сантиметров. Есть горячая и холодная вода, а, да. Под ванной экран, тоже отделан плиткой, не съемленный. А, Слив нормальный, ничего не протекает. Трубы новые. Унитаз целый, обычный. А, рядом гигиенический душ. Раковина террорическое целое, на ней большое зеркало. Есть полочки и стоечки для всевозможных мелочей и общего уюта. Общий дизайн и отделка комнаты. Смотрим еще раз. Очень уютно и чисто. На что стоит обратить внимание при съемке ванной комнаты? Общее описание помещения, его площадь, форма, отделка, дизайн. Особенности помещения. Если их немного, возможно для формирования привлекательной картинки стоит добавить яркие аксессуары, свечи, стаканчики для зубных щеток, что-то еще. Далее показываем саму ванну или душевую кабинку. Естественно, она должна быть чистой. Обязательно укажите ее размер и материал, из которого она сделана. Снимите зеркало. Естественно, и оно должно быть чистым. Краны. Покажите краны крупным планам. Продемонстрируйте их в работе. Напор воды нужен хороший. Покажите пространство под ванной, как там все у вас устроено. Коротко расскажите об общем состоянии сантехники, трубы, Слив. Если ремонт был недавно, не молчите об этом. Покажите счетчики воды и краны общей подачи. При демонстрации унитаза не забудьте поднять и отпустить крышку. Опишите всю технику, которую вы предлагаете в пользовании вашим квартирантам. Покажите крупно все милые сердцу штучки и аксессуары. Включите свет до съемки. Уберите кошачий туалет и все ненужные вещи. Общая задача – создать у зрителей эффект реального присутствия. Основной упор вашего повествования в данном случае нужно делать на чистоте, функциональности и красоте помещений и всех его составляющих. Вот и все. Помните, правильное видеообъявление снимет сотни вопросов претендентов на вашу квартиру. Сделает ваше последующее общение более простым, приятным и продуктивным. Подпишитесь на наш канал, старайтесь посмотреть все видео данного плейлиста. Спасибо, творческих успехов!